Итак, у нас в магазине появился новый продукт для поддержания и сохранения энергии нашего организма – CMAX. Это водорастворимый концентрат с содержанием диоксида кремния. Он будет полезен людям при тяжелой физической и умственной работе, а также рекомендован после лекарственной или алкогольной интоксикации организма. Способ приготовления очень простой, концентрант нужно взболтать, добавить в питьевую воду одну чайную ложку на пол-литра воды и выпить. Напиток обладает высокой активностью по выведению из организма эндоксинов, альдегидов и других продуктов переработки ядовитых веществ. Основная роль кремния Сиамакс – участие в химической реакции, скрепляющей отдельные волокна коллагена и эластина, придание соединительной ткани у прочности и упругости. Эта способность играет важную роль в срастании костей при переломах. В нашем организме кремний содержится в щитовидной железе, на почечниках, гипофизе. Самая высокая концентрация его обнаружена в волосах и ногтях. Кремний входит в состав коллагена, основного белка соединительной ткани. Кремний является одним из основных элементов внеклеточного матрикса человека. На самом деле мы могли бы получать кремний с овощами, фруктами, молоком, мясом и другими продуктами. Норма ежедневного потребления для человека – 10-20 мг кремния. Но, к сожалению, сегодня в этих продуктах мы можем получать едва ли десятую часть от необходимой нормы. А это количество необходимо для нормальной жизнедеятельности, роста и развития организма. Доказано, что кремний участвует в обмене фтора, магния, алюминия и других минеральных соединений. Но особенно тесно взаимодействует со струнциями кальцием. Один из механизмов воздействия кремния состоит в том, что благодаря своим химическим свойствам он создает электрически заряженные коллоидные системы, которые обладают свойством абсорбировать вирусы и болезнетворные микроорганизмы, не человеку. Как действует этот напиток? Он избавляет организм от токсинов и вредных веществ, укрепляет ногти и ускоряет рост волос, способствует восстановлению и очищению кожи, помогает организму поддерживать оптимальный вес. Способствует быстрому выздоровлению после болезни. Помогает организму лучше усваивать питательные вещества и витамины. Заказать Сиамакс можно по ссылке под этим видео. Если нашли эту информацию полезной, не забудьте подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы получать первыми известия о выходе новых продуктов для здоровья, энергии и хорошего настроения. Чего я вам искренне желаю. С вами был Александр Волин.